Уральские авиалинии, одна тоже из крупнейших российских авиакомпаний на внутреннем рынке, упорно и очень полномерно пытается развить международные направления. И, пожалуй, интересной и знаковой новостью стало то, что их усилия по освоению рынка перевозок во Францию наконец увенчались неким, пока что не небезусловным, но тем не менее успехом. Из тех четырех направлений, которые они пытались освоить, им удалось получить разрешение как бы на два направления, что на очень и очень неплохо. Традиционно э, э, попытки российских авиакомпаний, кроме Аэрофлота, попасть на французские направления, э, это такая нелегкая работа. Но вот э, уральские авиалинии смогли получить назначение из Домодедово в Бордо и Монпелье. Э, продолжая линию освоения региональных французских городов, провинциальных по-французских городов. Они же попытались исполнить некий трюк и получить назначение на Париж и Ниццу, Два, безусловно, очень выгодных маршрута из Москвы, из аэропорта Жуковский, статус которого по-прежнему не определен. В глазах на мирового авиационного сообщества и постоянно возникают дискуссии. Российские авиационные власти его представляют как не московский аэропорт, а власти других стран авиационные традиционно трактуют его как московский четвертый московский аэропорт. Но будем наблюдать за тем, как то все как развернется. Это борьба. Как-то борьба действительно закончится.